Ну что, офицер, у нас... Заходим время... на все... посадочку. Да, у нас все более и более изощренные способы добраться до машины. Хм. Так. Тихо-тихо-тихо. Опа. Опа, смотри, какая посадочка. РДБшная. Я хотел сказать ювелирную, но да ладно. Так. А ведь по звонарики опа опа опа так паркуем этот самолетик вот сюда Ой, пошли тут пошли. в нашем ангаре должно о там кстати самолет стоит еще один и я уже вижу наши тачечки mm. ты мне скажи какая из них твоя я думаю, которая дальше и раскрашена. Ага. -а. То есть у меня осталось вот это ора... Ну хотя да, я вроде оранжевую заказывал. Так, стоп. А у тебя тачка одноместная? Mm -hmm. Да вроде бы нет. Ага, у меня одноместная, смотри. Два местечка тут есть. Так, а у меня получается э -э -э. от компании Ennis S80R, а у тебя... Тоже Ennis 7B. Ну что, погнали тогда протюнингуем их. Давай так. едем. Правда, я еще в ангаре. Меточка, меточка. Всегда по меточке. Поехали. Так, дверки так. открытые. Ага. Да ладно, пофиг, вот так вот. Mm. Да, и валим отсюда, собственно Ну-ка, давай попробуем настолько, как мы. Кто ну давай попробуем. Обгонит, не обгонит. Так, ну подожди, я притормозил. Стой. А давай здесь по прямой поедем вниз. Или нам туда надо? Не, нам вот сюда надо. Давай чуть-чуть mm. пропустим, чувачков. Давай. Готов? Да. Погнали. 3, 2, 1, старт. Опа, опа, смотри, а я дернул раньше. У тебя облегченный вариант, без кресла. Без одного кресла, да. Без одного Эрнандо кресла. Так, так окей. Ну что, заезжаем в тюнинг, и тогда Давай уже... я вот здесь по прямой попробуем. Да ты по прямой все хочешь? Да. Да я тебя все равно на стоке дерну. Ч ты хочешь-то от меня? Да растолкаем. Там еще грузовик. Ладно, погнали. Давай, давай. Три, два, один. Полетели. Ну да. Я чуть-чуть тебя дернул. Я по-моему, я тебя дернул, а не ты знаешь, это просто лиманские тачки. У тебя уже одной фары не хватает, кстати. Поехали. Ты у меня фару дернул, а я тебя дерну. Что это за жизнь Ладно. Короче, встретимся уже после кастома. Ну да. Ну да. и заехали мы значит суперкар наш тюнинговать 54 доллара ремонта yeah, просят better. ставим тут броньку максимальную tank, ставим friend. тормозишки гоночные ставим движочек последненький ну и глушаки нам предлагают титановый мол таннер а где ты а где ты реально а -а -а. Да, по-моему, стандартный лучше. Взрывчатка не надо, колоксон, не надо. Фары. Э -э фары давайте оставим стандартные. Не вижу смысла. Расположение неоновых трубочек. Короче, все сразу. И цвет у нас будет. М -м -м, даже не знаю. Давайте ее какой-нибудь, я не знаю, даже дерзкой что ли сделать фиолетовый. Давайте попробуем фиолетовый сделать. Что из этого получится? Так, раскраска. Ага. Ух ты. А чё, неплохо выглядит. При заказе что-то она не так эффектно выглядела, как сейчас. Круто. Круто, круто. Даже если вот так вот сделать, фиолетовый вообще огонь. Но давайте уберем, попробуем что-то свое придумать. Здесь у нас есть еще окраска, основной цвет. И поставим, поставим, поставим. Я думаю, металлик нужно. И посмотреть полуночно фиолетовый. Пурпурный спинейкер. Ну, вот этот, конечно, интересно смотрится. Давайте его запилим. И тут можно еще, смотрите, перламутром долбануть. Хотя ярко-пурпурный, по-моему, вообще огонь. Не знаю, как вам, но мне зашел. Топ-цвет у нас будет, я думаю, металл. Далик. Вопрос какого цвета? Сейчас стоит рассвет на оранжевый. Пусть пока будет так. Значит, спойлер нам предлагают карбоновый поставить вот такой, нежели такой, хотя большой разницы я не вижу. Просто происходит смещение, и вот здесь вот такая штука. Ну, давайте поставим, пускай будет карбоновые. Подвесочка у нас спортивная будет. И трансмиссия гоночная. Турбонадув максимальный. Колесики. Блин, они и так уже классно выглядят. Вы мне предлагаете их поменять. Ну-ка, давайте посмотрим цвет. Ага, не дают. Блин. Спорт, вездеход. Спорт. Стандартные. Так, вот надо что-то подобное запилить. Звезда, да? Ванган мастер. Хотя тут, в принципе, и вот всякие такие крутые штуки будут тянуть. Но походу в вангана мастера придется ставить. О! О. Выглядит неплохо. Давайте его. Beautiful! Цвет колес. Нужно. Ох ты! Полночьно-фиолетовый ставим. Шины, значит, у нас дизайн заказные. Улучшение пулистойки И дым. Синий-желтый-фиолетовый. Фиолетовый, конечно же. Так, дальше у нас есть стекла. Лимузиним их. И, в принципе, мы готовы на вот такой великолепной точили соревноваться с Делом. Да, единственное, что мне не нравится здесь, это то, что, к сожалению, мы особо-то ее переделать не можем. А жаль. Ну что ж, давайте выезжаем на наши ласточки и посмотрим, что там получилось у Дела. Так, ну что, ФСРкс, здорово. Здорово. Давай смотреть, чё, кто чё наделал. Я так вижу, ты себе там вкачал полностью лимузинную тонировочку, да? Угу, mm -hmm, как и ты. Чё поменял ещё? А, или ты не в полностью вкачал? Хотя yeah, вроде полностью задний просто полностью с... спереди. Да, у меня просто <с> по бокам два окошка маленьких и всё. Блин, она какая-то у тебя, знаешь, на чё похожа? На какой-то транспорт из Звездных войн. Нет, это просто тачка из Лимана. Как и у тебя. Это, в принципе, лимановские тачки, только разных годов выпуска. Mm -hmm. У меня она, кстати, похожа на Мерседес какой-то. Ну, я, в принципе, и выбрал окраску такую. То есть тут у нас Энис, тут у нас алюминиевый цвет, тут у нас, получается, улучшенный гоночный спойлер, закрытые задние колесные арки, турнирная выхлопная система... И передок с большей аэродинамикой и получается прорезями в колесных арках. Вот так. Фигал, тебя там что можно было улучшить? А мне только вот разрешили, да. знаешь, что сделать? Чё? Поменять спойлер и глушачок. Но ну, глушачок я, я вижу, не поменял, а спойлер поменял. Поставил ещё. Нет, они Прорезь были вроде задним, как изначально, да. Да, не очень-то много, не очень-то много Ну чё, поехали тогда обратно в аэропорт mm -hmm. Делать в городе на таких тачках ну просто нечего Но мне Из понравилась, конечно, подвезло. раскрасочка И то, что вот прям такие классные ободочки мне удалось mm -hmm. найти Реально круто сочетаются Так, ну пока едем аккуратно, осторожненько, постарайся не разбить тачку не разбить владельца, ну, да. я думаю Да Я уже даже не знаю <свист> Так Блин, на самом деле, вот в городе Эти тачки смотрятся чужеродно Вообще какие-то Они какие не, не должны быть Серьезно, да А, ты прям по Сказал же, не разбей Прям Ах. по пара папам так, Я понял, меня туда никто не пускает Придется опять открывать. Да не толкай ты меня. Вот зачем ты толкаешь? Блокирую. чё ты там блокируешь? Закрывалку. Поехали. Limited Speed. Ну... <связь> ты че, опять куда-то списался. Не, я решил лесенку как. А, ты решил с другой стороны поехать. Как шикарный о -о -о -о -о! трамплинчик использовать. Лис, я на паребрике подскочил, меня чуть не развернуло, не перевернуло вообще. Это конечно капец. Подвеска у нее очень занижена. Так, ну чё, становись. Да. Минус один светильничек. А, -а, а, окей. Так, ну чё, С отчетом или с гранаткой? Да ладно, давай уже с гранаткой. Кинул, как взорвется, погнали. Погнали. Ух. Понеслась. Ух, смотри, как. И все равно смотри. после апгрейда ты меня обходить. Да? А вот догоню да, ли да. я? слышь, отрываешься. отрываешь, Да. Но у меня еще к тому же специальные аэродинамические обвесы. Хоть у меня и дырка в окне, но у меня обвесы прям вот хорошие. Жесть, ну, так, конечно Слушай, давай Все мы таки... тогда с тобой Сделаем знаешь что? Mm -hmm. Тут же есть что-то типа большой восьмерки Смотри, открой а, Карту аэропорта mm -hmm. Вижу восьмерку Видишь, тут есть такая восьмерка Давай возьмем самые дальние Именно восьмерки mm -hmm. То есть видишь, самая дальняя восьмерка получается Самая ближняя восьмерка к нам mm -hmm. Именно по этой восьмерке и прокатимся по мощ, мощнейший Давайте дальний поделим. да а мы можем кстати вот отсюда начать прям вот отсюда и там ну как я понял. по восьмерка, да то есть возьмем вот так вот по прямой съедем дальше налево прям первый поворот который будет под... э с маленьким углом ну, короче, ты за мной поедешь в любом mm -hmm. случае. Это точно. Становись рядом. Я прям за тобой поеду. Давай. Ты прям за мной хочешь? Три, два, один, полетели. Ох, ох, ох. У меня реально заканчивается пробуксовка раньше, чем у тебя. Так, держимся. Дальше, вот он поворот. Ну смотри, неплохо так себя она показывает. Так, тут у нас более крутой поворот. Слушай, Че? а ты меня догоняешь на поворотах? Ты смотри, ты меня на поворотах догоняешь. <связь> Что происходит вообще? Э-неспортивное -э -э -э -э -э! поведение. <связь> Слушай, а чё такое? почему ты на поворот Я не знаю, но ну, я газ не отпускаю. Я там чуть-чуть отпустил. Ну-ка, давай еще попробуем. давай. Просто просто, просто по этой я же восьмерке. Да-да-да. Я так и думал. Ну всё, тогда погнали. Давай, три, два, один, полетели. Ох-ох-ох-ох-ох-ох. Даже Опять. чуть раньше стартанул, но... Нет. Но у тебя пробуксовка все-таки решает. Так, аккуратненько подъезжаем. Ну вот пока я по прямой еду, все хорошо. Ой-ой. я, наверное... Ой-ой-ой. Я, наверное, все-таки зря газ отпускаю. Мне почему-то кажется, что она куда-то улетит. Но она такая цепкая, именно на трассе. Что вот да. Вот как у нас был отрыв на старте, так он и сохранился. Да, все то же самое. Абсолютно так же. Вот. Так что все-таки новый s 80 rr Немножко мощнее. Немножко мощнее, чем RESMB. И покупать Слушай, его хочу, смысла нету, если у вас уже есть предыдущий машинка. Да, да, да, да, да. -да. Потому что все-таки главное в этих тачках это прямые руки. Да, что по, ви по внешнему виду машину Ефисерга скажешь, что... Да, да. Купил он машину зря. Скажешь, <с да. Ладно, поехали парковать их обратно в наши гаражи. и забывать о них навечно. Хотя нет, может быть, как-нибудь погоняем на них, на трассах, на соревнованиях. Но это как-нибудь уже другой раз.